МЛМ-консультанту выстроить очередь из ваших клиентов и будущих партнеров. Принцип построения диалога с людьми, разогрева доверительных отношений, утепления отношений, одинаковый во всех сферах нашей деятельности. Если вы МЛМ-предприниматель, если вы занимаетесь какой-то пользой для людей, то ли у вас косметика, то ли у вас бытовая химия, продукт, то ли у вас криптовалюта, то ли у вас биологически активные добавки для здоровья людей. Смысл один и тот же. Кто ваша целевая аудитория? Установление с ними теплых доверительных отношений. И для того, чтобы каждый божий день не говорили одно и то же, у вас важно, чтобы была вот эта автоматическая воронка, в которой есть донесение пользы. И когда человек зашел к вам, он попадает в эту вороночку, и там уже все заранее сделано вами, написаны короткие видео с пользой. Там уже написаны какие-то короткие тексты, примеры ваших учеников, клиентов партнеров, которые достигли того или другого результата. И для этого вам просто нужно создать эту грамотную, утепляющую воронку, в которой люди вам просто верят. Поэтому не жадничайте, поэтому не думайте, что одни и те же люди, которые слушают вас на ваших соцсетях, становятся, будут становиться вашими клиентами. Они могут стать вашими клиентами, если вы не просто будете показывать продукцию, а вы будете писать о пользе, выгоде. Почему именно эти ваши целевые, вам нужно самим выбрать целевых клиентов. Для этого нужно просто прийти на консультацию или на трехдневный интенсив. Вся правда о звездном коучинге, где мы тоже будем разбирать вот эту вот воронку, как ее нужно сделать и как говорить людьми, чтобы вам верили. Каким нужно быть человеком, чтобы с вами считались, чтобы хотели купить у вас тот или иной продукт. И эти вопросы, эти задачи решает утепляющая воронка, в которую вы даете пользу, в которую вы даете примеры, в которую вы даете людям возможность вам поверить. Приходите в шапке профиля на эту воронку, как пример. Приходите на консультацию, покажу, расскажу. Делайте, потому что в условиях войны люди все равно будут правильно питаться, стремиться. Те, кто выживут, и будут здравомыслящие люди, они захотят пользоваться косметикой. И это делают уже сейчас. Они продолжают любить, строить отношения. MLM бизнес он всегда был, есть и будет актуальным. Поэтому тема сетевого бизнеса, MLM предпринимательства с продукцией, которую предлагает та или другая компания, тоже решается через воронку разогрева. Жду вас. Приходите. Регистрация в шапке профиля.